Всем привет дорогие друзья, Мы на канале Samsung Просто. Что я вам сегодня хочу показать? Вот смотрите дорогие друзья, облачное хранилище, мой диск Google и у меня есть общий диск. Обратите внимание, сейчас вы увидите это. Так не здесь, а вот здесь. Вот общий диск и смотрите 671 гигабайт. Вот этот общий диск у меня абсолютно бесплатен. Привязан к трем моим же учетным записям, и я с помощью них, допустим, передаю какие-то файлы и так далее, и тому подобное. Другими словами, это у меня безлимитный общий диск, который можно сделать каждому из вас совершенно бесплатно. Также к тому же я приобрел еще вот такое вот приложение в Play Market. На нем настроил автосинхронизацию, и теперь все, что у меня записывается или попадается во внутреннюю память, я ее полностью всю копирую, синхронизирую, вся внутренняя память а, моего смартфона, это я имею в виду вот это вот все, у меня копируется и синхронизируется на этот диск облачный. Другими словами, абсолютно все. Любые видеозаписи, снимки, аудиозаписи, любые приложения и файлы, они у меня копируются туда. Я их удаляю э, с внутренней памяти, а там они у меня облачные остаются. Я в любой момент могу зайти и найти нужный мне файл. Вот такой вот жесткий, э, диск, вернее, да, облачное хранилище, безлимитное, дорогие друзья. И теперь о том... Как вам-то его заполучить абсолютно бесплатно? Я его, кстати, купил, по-честному скажу, за 300 рублей. Потому что не знал, что, оказывается, его вообще бесплатно можно сделать. Паренек один э, э, сделал себе такой бизнес, да, нашел вот этот вот генератор общих дисков бесплатный. И продает их по 300 рублей всем желающим. Молодец просто вообще. Ну да ладно, пусть, как говорится, Бог его благословит. И будет у него все хорошо. Вот эта вот ссылочка будет в описании видео. Пройдете по ней и там найдете вот такой вот веб-сайт. Смотрите, здесь что у нас написано. Этот веб-сайт представляет собой бесплатный генератор общих дисков, но бесплатный означает, что можно злоупотреблять. Что считается злоупотреблением? Создание десятков пустых общих дисков, хранение терабайт данных, которые вы никогда не будете использовать, хранение нелегальных материалов или порнографии. Каковы возможности и последствия? Google наложит ограничения и так далее, тому подобное. Короче, другими словами, я уже пользуюсь э, с мая месяца этим общим диском, и у меня все нормально. Давайте мы с вами принимаем эти условия и попадаем вот в такую вот менюшечку. Что мы здесь пишем? Во-первых, название общего диска. Как мы его хотим назвать или хочем. Ну, допустим, давайте напишем вот так: Проба! Проба. Раз. Или нет, не проба, а назовем его сам Сунг. Просто Samsung просто. Дальше вписывайте сюда свой Gmail. В моем случае я вписываю сюда свой Gmail. Вы тоже пишите именно в Google аккаунт. Все. Вот смотрите, вот этот вот адрес, и я сразу хочу вам показать, что у меня его нет. Вот захожу сейчас я в Gmail, в общий диск, допустим, выбираю эту учетную запись. Вот она у меня. И у меня здесь, как видите, нет общих дисков. Видите, вообще нет. Все. Далее идем обратно. Здесь что можно? Случайный порядок выбрать общего диска, они привязаны к каким-то учебным заведениям. Вот смотрите, университет Порта-Рика, Академия Линкольна там и так далее, тому подобное. Ну, выберем мы Академию Линкольна, допустим. Дальше нажимаем, что мы человек, я человек. Далее здесь выберите все фото с мотоциклами. Да что же вы, блин, вот, понапридумают вот этой фигни всякой. Но тем не менее надо. С мотоциклами раз, два, три, это чем мотоцикл. Ну попробуем. Все. И теперь создавать. Samsung просто. Наш адрес. И нажали создавать. Создание общего диска. Ваш общий диск создан. Вы можете его найти. Свой общий сдвиг. Здесь мои общие диски. Спасибо за использование. Зашли. Мой диск. Выбрали его. Хоп. Ссылка открывается. И теперь обратите внимание... Мой диск, я захожу сюда, и вот они, общие диски. И, как вы видите, Samsung просто. И теперь я могу сюда копировать сколько и чего угодно абсолютно. Вот такое вот интересное вам, дорогие друзья, новшество. Поэтому пробуйте, я думаю, пригодится вам так же, как и мне. Вам же напоминаю, что вы были на канале